17 марта Казанский федеральный университет посетила делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Королевства Нидерландов в Российской Федерации Рене Джонс Босс. Делегация посольства совместно с проректором по внешним связям посетила музей истории КФУ, императорский зал и комнату Ленина. Позже состоялась встреча с представителем института Фринет Джонс Босс. В ходе встречи ознакомилась также с приоритетными направлениями и структурой университета. Основная цель визита заключается в сотрудничестве Казанского федерального университета с научно-образовательными центрами Нидерландов. Стоит отметить, что основу сотрудничества Казанского федерального с университетами Нидерландов составляет совместное участие в международных сетевых проектах Европейского союза в рамках программ ⁇ Темпус ⁇ и ⁇ Erasmus Мундус ⁇ Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.